Мы посмотрели динамику индекса Dow Jones за последних 100 лет. А теперь давайте возьмем реальные данные исторические и посмотрим доходность некоторых активов на исторических данных. Прям продемонстрируем этот есть прекрасный один сайт, который я вам сейчас покажу. И на нем можно моделировать свои исторические портфели. Очень классный сайт и думаю, что вам самим будет интересно потом с ним поработать. Ссылки на него еще будет в дальнейшем. Будем с ним работать неоднократно. Мы берем следующие активы. Мы берем акции, облигации и берем золото. Посмотрим, куда вообще выгоднее вкладывать свои деньги на большом промежутке времени. Вот сайт перед вами. Здесь мы нажимаем бэктест портфолио, выбираем. Backtest Asset Allocation. И попадаем вот на такую табличку. На этом сайте можно в текущий момент протестировать 1972 года данные до конца текущего момента. Ну, неважно, берем какую-то изначальную сумму, скажем, 10 тысяч долларов, не принципиально. Не берем никаких довложений, никакого. Берем, поставим только ребалансировка портфеля ежегодно. И берем, можем здесь создать три портфеля. Давайте, первое от портфеля это будет... Акции американского рынка. US Stock Market. Второй актив. И это будут у нас облигации. Давайте здесь его найдем. Прокрутим. Международные активы. Вот фиксированные. Фиксированные инструменты с фиксированным приходом. Так, мы берем э, длинный Long Term Treasury. Это длинные облигации американского правительства. Самые надежные облигации. И мы берем а золото. Золото оно где-то здесь отдельно, вот есть альтернативные в разделе «Альтернативы». Берем золото и моделируем портфель. 100% первый портфель у нас будет акции, второй портфель 100% будет облигаций, третий портфель будет 100% золота. Нажимаем «Анализировать портфели» клавишу и получаем результат. Вот наши три портфеля. Смотрим, как они себя вели. Даже по графику видно, что наибольшая доходность получил портфель акций. Хотя, смотрите, в какой-то момент практически одинаково с облигациями было значение. И хуже всего вел себя портфель из золота. Причем это самый волатильный портфель. колебания портфеля было огромным. А, соответственно, колебания это просадки. И это опасность для вас, для, как для инвестора, потому что очень тяжело просадки переживаются. Морально тяжело. Нажимаем раздел «Метрикс». И здесь у нас вот анализ нашего портфеля. Давайте вернемся на слайд, где я уже сделал принтскрин screen реально вот этих проведенных э, тестов на истории. И давайте сравним доходность акций, облигаций и золота. Ну вы видели, максимальная доходность была у акций. А теперь посмотрим статистику. За последние 50 лет мы соответственно сравним акции американского рынка, долгосрочные облигации правительства США, Long Term Treasury и золото. И вот давайте посмотрим миф о том, что нужно вкладываться в золото. Смотрим. Портфель 1. Средняя ежегодная доходность. Средняя арифметическая. Почти 13%. Портфель из облигаций. 9 с небольшим. Портфель из золота. 7% годовых. То есть золото приносит вам меньше всего денег. Смотрим следующее. Волатильность портфеля. Акции. Волатильность. Ну или давайте ежегодную волатильность возьмем. Акции 15%. Облигации 11%, а золото еще больше, почти 19%. И максимальная просадка. Акции 50%, облигации 23%, и, соответственно, золото почти 62%. То есть, миф о том, что золото это выгодно, на самом деле это неправильно. Во-первых, золото принесло меньше, чем просто вложением в там долгосрочные, безрисковые облигации правительства США. Это во-первых. Меньше была просадка, меньше была волатильность там. Но самый доходный инструмент является на текущий момент это акции. Это не обязательно акция американского рынка, но это вложение в реальный бизнес. Здесь у вас больше и риск, у вас больше будет и просадка, больше будет волатильность. Но если вы хотите заработать как можно больше денег, самое главное на большом интервале времени, то акции это наилучший вариант на текущий момент. Все остальное. Самое главное, что золото оно не имеет фундаментальных предпосылок, что оно должно всегда расти. Это только лишь факт. Да, золото всегда росло на большом временном интервале. Но были периоды в течение 10 лет, когда золото падало. И это было абсолютно невыгодное вложение. Фундаментально акции и облигации должны расти. Облигации, потому что правительство у вас занимает денег и за это платит какой-то процент. А акции, потому что это вложение в бизнес. А бизнес со временем развивается. И вложение в хороший бизнес приносит хорошие доходы, хорошие дивиденды. Когда будем составлять портфель? Уже возьмем все на вооружение, что акции это самое выгодное вложение, но при этом не самое рискованное вложение своих средств. Самый главный момент, который многие забывают, это должен быть продолжительный период времени. Вспоминаем еще раз слова Урон Баффета. Лучшее вложение это навсегда. До встречи в следующих уроках.